Все слышали о том, что ртуть очень опасное для организма вещество, а приборы, которые содержат ртуть в себе, следует использовать очень аккуратно. Одним из таких примеров есть самый обычный градусник, который запросто можно встретить в любом доме. Стеклянное приспособление разбить не так трудно, а последствия от этого будут весьма небезопасными. Что делать, если градусник все-таки разбился, и что произойдет в том случае, если ртуть попадет на кожу? Если градусник разбился или треснул, ни в коем случае нельзя бездействовать, ведь пары ртути в квартире — это серьезная опасность для вашего здоровья и здоровья всех членов семьи. По своим физическим свойствам ртуть, хотя и относится к металлам, но имеет вид жидкости, которая при ударе скатывается в мелкие шарики и разлетается по поверхности стола, пола, забивается в щели и попадает на мебель. Ртуть имеет свойство испаряться уже при комнатной температуре, отравляя воздух в помещении, где проживают люди. Согласно классификации токсических веществ, ртуть относится к первой группе, а именно чрезвычайно токсическому и опасному для организма соединению. Если в квартире разбился градусник, обязательно следует собрать образовавшиеся шарики самостоятельно, а лучше вызвать специалистов, которые исполнят работу в соответствии со всеми нормами правил техники безопасности. Отравление ртутью возможно через попадание на кожу, желудочно-кишечный тракт или в виде паров, что есть самым опасным видом из всех вышеперечисленных. Если вы почувствовали недомогание после устранения вытекшей ртути, обязательно обратитесь к врачу, за надлежащей медицинской помощью. Несмотря на то, что именно ртутный градусник самый точный, обратите внимание на электронный. С ним никогда не произойдет подобной чрезвычайной ситуации, ведь ртуть не есть его составляющим компонентом интеллектом засверкал. Приглашай всех на канал!